Доброго времени суток, с вами Каттамхали Обновление 0.10.11, наверное Да что там, наверное, это точно самое главное обновление в этом году Потому что в этом обновлении будет происходить празднование Нового Года Ну, это, как всегда, возможность для игроков заработать как можно больше всевозможного игрового имущества Кредитов, там, да, какие-то корабли Вон опять у нас будет... Верф, ну, и самое главное, это, конечно же, новогодняя атмосфера. В игру в эту пару заходить гораздо приятнее, чем в любое другое время. Да, с подарками тоже небольшое изменение. Раньше мы, да, снимая эти снежинки, на десятках получали малый игровой подарок. Теперь, да, там будет как бы временная игровая валюта, что ли. То есть, спить... Сняли снежинки с пяти десяток, можно купить большой новогодний подарок, ой, гигантский точнее, с трех снежинок, он, да, средний и одна снежинка, как и раньше, это малая игровая вот эта вот коробка, то есть игрокам дали выбор, чем у вас больше десяток, то есть тем больше возможности получить всевозможных подарков, да, но количество призов тоже это не гарант, что выпадет что-то обязательно хорошее, ну, хотя экономические флажки, тоже весь весьма полезная, Да, который там на кредиты и так далее на, на опыт, в общем, ну, все знают, кто играет Какие там флажки у нас есть Ну, есть более полезные, есть менее полезные Как-то так Так, что еще у нас в этом обновлении Сейчас будем смотреть Ну, естественно, как я сказал, празднование Нового Года Вверх, технические изменения И другие новинки Сейчас со всем этим ознакомимся, почитаем Ну и помимо этого, нам обещают Новую порцию кораблей Целых, по-моему, 4 штуки, и тут кое-какие небольшие изменения с тестовыми кораблями, а именно с паназиатскими крейсерами, которые мы, наверное, увидим уже только в следующем году в игре. Так, верфь 0.10.11. На верфи Клайдбанк игроки смогут начать строительство нового британского линкора 9 уровня. Мальбро. традиционно правила схожи с прошлой верфью, но изменится количество этапов строительства и награды. Вот правила сейчас мы и почитаем. Строительство корабля на верфи будет состоять из 32 этапов. Этапы строительства можно завершить при выполнении групп боевых задач верфи или приобретать до 1500 дублонов Каждый Всего за выполнение групп боевых задач можно получить 27 из 32 этапов строительства. То есть 5 этапов, хочешь не хочешь, а придется докупать. Ну 5 или 4, да, то есть если мы делаем 27 включительно, мы можем сделать, да, остается 28, а это... Нет, 5. Все, с математикой у меня совсем. Ну, ну, школу давно закончил, что поделаешь. Так, наград за завершение 6 и 18 этапов. Строительство дреднот и репульс. В постоянных камуфляжах, снег и звезды. Так, дредноу это у нас линкор третьего уровня, репульс, линкор шестого уровня. И тот и тот у нас британский. Так, за завершение других этапов строительства вы будете получать контейнеры новогодний подарок, большой новогодний подарок и гигантский новогодний подарок. Новые расходуемые камуфляжи новогоднее небо, дни премиум аккаунта, уголь, стали, очки исследования и другие ценные награды. То есть, если мы даже донатить не собираемся, да, кому этот корабль в принципе не нужен. Проходя этапы, мы будем зарабатывать всевозможное игровое имущество. То есть, все равно мелочь а приятно. За завершение 32-го этапа строительства, естественно, мы получаем Мальбора в парадном камуфляже, командира с 10 очками навыков, слот в порту и памятный флаг. Здесь дальше идут картинки с этими с новогодними камуфляжами, пропускаем. Так, если дредноут уже есть в порту, то игрок получит компенсацию в размере 5 миллионов 250 тысяч кредитов. И можно выполнить группу боевых задач вверх, и даже если закончить строительство Мальборо с помощью дублонов. Однако вместо этапа строительства игрок будет получать по 250 единиц стали за каждый этап. Празднование Нового Года. В честь празднования Нового Года мы приготовили множество интересных активностей и наград. Пишут разработчики. Новогодняя ночь. Одно из главных новогодних новинок станет временное событие Новогодняя ночь. Это соревнование устроено тремя снежными великанами, которых оживили волшебные звезды. Что-то напоминает что-то, да? Похоже на вот это соревнование авиаконструкторов было. До этого еще какое-то похожее событие было. То есть немного взяли, виды изменили, ну и вот тебе... Новогодняя ночь Так, новогодняя ночь схожа с событиями Ну, как я и говорил, соперничаю конструкторов А вот и битва чудовищ Я все забыл, как это называлось Событие стартует через две недели после выхода обновления И длится до конца этого обновления Оно разделено на четыре этапа Продолжительность каждого неделя Раз в неделю можно будет выбрать одну из трех команд Названных в честь волшебных звезд Модус, Сертум или Манера, Мунера, не знаю в течение события нужно выполнить личные задачи, которые ежедневно выдаются всем участникам событий. Они выполняются в течение дня в случайных кооперативных и ранговых боях. Выполняя задачи, игрок продвигается по шкале личного и командного прогресса, открывая доступ к наградам. То есть, да, ну как источник еще получать награды. Вот это вот у нас событие будет использоваться. Ну, для этого, в принципе, оно и нужно. Так, э, уникальные награды каждой команды, тематические командиры, снежные великаны с час очками навыков, корабли Амаха, Егуар или Кондикавор, в постоянных камуфляжах снег и звезды. За первое получение уникальной награды любой из команд также будет выдано достижение новогодняя ночь. Прочие награды, новый временный ресурс, жетоны синтер класса, контейнера коллекции Новый год и Рождество на флоте, расходы расходуемые камуфляжи, новогоднее небо. Так, коллекция «Новый год. Рождество на флоте». Праздничная коллекция посвящена новогодним и рождественским обычаям во флоте. Она состоит из четырех листов по шесть элементов в каждом. Награда за сбор каждого листа, один день премиум на аккаунта на Награда за сбор всей коллекции, контейнер «Большой новогодний подарок». Ну, могли и гигантский запихнуть. Элементы коллекции выдаются только из контейнеров «Новый год» и «Рождество» во флоте. Сами контейнеры можно получить в событии «Новогодняя ночь» из-за жетона «Синтеркласса» в «Адмиралтесте». Так, новогодний порт у нас ждет, тоже весьма радует. Но почему Лондон? Сделали бы, не знаю, что-нибудь поближе, да, такой наше, потеплее, он лучше Петербург. Так, тут листа опять куча картинок, какие-то Дед Морозы. Так, технические визуальные изменения, улучшения. В игру добавлена система звуковых предустановок сейчас. В общем, тут уже пошла такая скучная техническая в основном информация. Также, да, новый контент. Но новый контент что это опять? Это постоянный камуфляж, японский замок для Фусо, памятные флаги и нашивки, доброе дело и еще там какие-то всякие... Камуфляжи. Ну вот, пока что и все. Что, ну, может быть, это не все, что будет в этом обновлении. Оно выйдет, получается, да, у нас еще целый месяц почти до этого. Сейчас какое? Сейчас 0.10.10 наверное будет выходить. Сегодня как раз. Ну да. А это уже выйдет у нас, получается, в декабре. Почитаем теперь про новые корабли. Их, по-моему, всего 4 штуки. Причем 2 десятки. один это американский эсминец 10 уровня Форест Шерман. И очень, кстати, интересный советский крейсер «Севастополь». Ну, также 10 уровня. Я так понимаю, это уже такой корабль ближе к линкорам. Но сами посудите, вооружение 380 мм. То есть достаточно солидный калибр. Наверное, от его бронебойных снарядов будет страдать любой. Независимо от того, какая у него броня. Ну и также менее уже интересный. Это испанский крейсер «Канария» с 6 уровень также шестой уровень британский крейсер «Дидо». Я так понимаю, легкий крейсер, если судить по картинке. У него такие там маленькие стволы. Так, почитаем характеристики. Ну, посмотрим только десяток. Шестерки изучать не будем. Так, эсминец. Форест Шерман Главный калибр 3 башни по одному стволу. Не густо. Дальность стрельбы 12,6 базовая. Ну, весьма неплохо. Можно увеличить приличные конечно, там значение. Сколько тут важно будет составлять время перезарядки, учитывая, что всего 3 ствола. Так, 2,5 секунды. Ну, тоже показатель так себе. Кстати, вместо бронебойных снарядов здесь у нас будут полубронебойные снаряды. То есть, хоть стволов мало, но, к примеру, куда... Перестрелки с какими-нибудь эсминцами за счет полубронебоек Все-таки у этого корабля будет определенное преимущество Так, смотрим теперь главное торпеда Торпедное вооружение 4, не пойму, 4 аппарата по одной трубе, что ли, да? Тут так написано, 4 по одной Ладно, короче, 4 торпеда, я так понимаю Так, скорость хода 66 узлов Ничего выдающего, все время перезарядки 81 секунда Ну, достаточно средний показатель ну, получается такой неплохой, в принципе, универсал Если еще посмотреть по расходникам Ну, естественно, у нас здесь аварийка Дымогенератор, который очень долго работает Тут, не знаю, 3 минуты в дымах можно сидеть Получается время работы 30 секунд Время рассеивания 130 секунд То есть это 160 То есть 2 минуты 40 секунд в дымах можно выходить Обалдеть Количество зарядов 3 штуки Также здесь присутствует форсаж И заградительный огонь ПВО ну и теперь самый интересный советский крейсер «Севастополь». Мне кажется, много кто захотел бы себе его получить в порт. Ну, боеспособность 62600. Так, главный калибр 3 башни, по два ствола, то есть всего 6 штук, 380 мм. Базовая дальность 19,1 Максимальный урон бронебойным снарядом 11300. Да, и причем корабль обладает неплохой точностью «Сигма-2». 2,5. Так, вспомогательный калибр. Но это здесь не важно, он тут особо не нужен. Так вот, главная особенность сейчас хочу найти. Так, максимальная скорость хода половиной для тяжелого крейсера. Весьма неплохо. Заметность корабля 14 километров базовая. Можно еще все получается прокачаться. Ну, да, там менее 12 километров будет заметно, что тоже, в принципе, показатель лучше среднего получается. Так, доступное снаряжение Вот еще одна изюминка здесь есть Так, ну, аварийное подразделение Это как на советских линкоров То есть, получается, всего три расходника У нас это вместо аварийной команды Так, второй слот, гидроакустический поиск Либо заградка Третий слот, форсаж Время работы всего 45 секунд Зато максимальная скорость плюс 20% И немного необычная здесь ремонтная команда Что, в принципе, я так понимаю, корабль будет достаточно живучим Время работы снаряжения 60 секунд Боеспособность в секунду 188 восстанавливается То есть достаточно такая, да, долго продолжительности времени У нас будет происходить восстановление прочности У других кораблей, там, если посмотреть, да, там от 10 до 28 где-то секунд получается но если, да, у эсминцев там по 10 секунд У линкоров по максимум там по 28 А здесь целых 60 Время перезарядки 80 секунд И количество зарядов 6 то есть, если мы еще берем суперинтендант, будет 7, и при осторожной игре, то есть, если мы не подставляем борт, нам не выбивает цитадельку, а чисто белый урон, очень много прочности за бой можно будет при помощи этой хилки отхилить. Так, ну и так уже на... пробежимся, просто испанский крейсер «Канарсис», это у нас тяжелый крейсер, 4 башни по 2 ствола, 203 миллиметра. Особенностей пока никаких не вижу но может, они, конечно, есть Но не хочу здесь изучать все вот эти параметры Посмотрим просто расходники Первый слот аварийка, второй слот гидроакустический поиск И все, тут... А, у него у этого корабля будет альтернативный режим стрельбы Интересно, да, шестой уровень что так, максимальное рассеяние снарядов ГК Минус 25%, процентов бронепробитие, бронебой Плюс 100% это... А, ну это, возможно, как расходник будет тоже Максимальный урон бронебойных снарядов плюс 15%, время перезарядки 40 секунд, количество залпов серии 2. То есть это механика, как -то. у нас сейчас, по-моему, у супер... этих, да? У супер кораблей что-то такое там было. Так, и британский крейсер d да Главный калибр 5 по 2, 133 мм. Ну, как я и думал, легкий крейсер с небольшой дальностью стрельбы, но хотя 14,1 бывает даже хуже, честное слово. Так, а, ну будут здесь у нас торпедное вооружение, два аппарата, по три трубы с дальностью хода 8 километров. Из расходников аварийная команда, заградительный огонь ПВО и третий слот дымовая шашка. 5 штук Ибо будет в запасе, время работы 15 секунд, время рассеивания 40. То есть 55 секунд в дымах можно будет находиться, но если это никак не улучшить, да, там при помощи флажков и еще чего-нибудь. Ну и главное такой нежданчик, это первая в игре премиумная подводная лодка советская под названием с 189 Здесь про нее ничего не написано, почти так вкратце просто пишут, в игру добавлена советская подводная лодка, ее концепции и характеристики на данный момент находятся в разработке. И будут анонсированы позднее. То есть, если уже начали пилить премы, то ждем, скоро уже просто доступны для прокачки. Но уже точно в 2022 году. Не раньше. Потому что на Новый год сейчас, я думаю, скорее всего, вот этого добавлять у нас ничего не будут. Так пока что. Ну, может, в эти, в эти останутся в тестировании, которые сейчас 6, 8, 10. Так, ну и в заключении здесь осталось немножко информации изменения тестовых кораблей. Три паназиатских крейсера, это шестой, восьмой и девятый уровень. Так, паназиатский крейсер шестого уровня, баллистика, бронебойных, осколочных, фугасных снарядов, базовых орудий стали более навесной. Теперь она аналогична баллистике снарядов, исследуемых орудий корабля. То есть сделали более косыми, я так понимаю. Пан-азиатский крейсер Харбин, 8 уровень. Баллистика бронебойных осколочно-фугасных снарядов, базового орудия стала более навесной. Тоже восьмой уровень получает ухудшение точности. И девятый уровень. Исправлена ошибка, из-за которой баллистика осколочно-фугасных снарядов корабля отличалась от аналогичных снарядов крейсера десятого уровня. Джинан. Баллистика осколочно-фугасных снарядов стала более навесной. То есть эти корабли будут, я так понимаю, наверное, что-то наподобие британских В плане стрельбы, вот, где на дальние дистанции стрелять практически невозможно. Но если брать минотавр. Так, к примеру, если мы берем гляв, на нем еще как-то более менее У него снаряды летят значительно быстрее. Баллистика не такая навесная. А все-таки вот Минотавр, да, на нем даже уже 15 километров, уже чувствуется, тяжело брать упреждение. Потому что, ну, потому что потому, кто играл, тот меня поймет.